Феномен роста человека С каждым поколением люди становятся все выше. Этот природный феномен был недавно подробно исследован и описан учеными на примере голландцев – самой высокой нация на Земле. За последние 200 лет жители Нидерландов выросли примерно на 20 см. Средний рост мужчины составляет 1,84 м, женщины – 1,71 м. Пытаясь понять причину столь стремительного роста нации, команда специалистов проанализировала базу данных о 94 тысячах жителей трех северных провинций страны. Во внимание ученых попали лишь люди старше 45 лет, которые родились в Нидерландах от родителей голландцев. Оказалось, что в период с 1935 по 1967 год больше всего детей рождалось у высокорослых мужчин. Женщины выбирали более высоких партнеров, так как рост ассоциировался с лучшим здоровьем, хорошим уровнем образования и доходом. Скачок роста, который продемонстрировали голландцы, может служить наглядным примером эволюции человека в действии и доказательством того, что она еще не закончилась. Это исследование доказывает, что человеческая популяция все еще является предметом естественного отбора, заявил биолог Ельского университета Стивен Стирнс. Ползающие камни Самодвижущиеся камни, которые буквально ползают по высохшему озеру в долине Смерти Национального парка Соединенных Штатов Америки находится под пристальным вниманием ученых с 1940-х годов. За это время выдвигалась масса гипотез, объясняющих геологический феномен об ураганном ветре, воздействии магнитных полей, аномальной зоне. Появилось даже предположение о том, что камни перемещают работники парка. Вопросов всегда больше, чем ответов. Способен ли ветер переместить камень весом до 350 кг на расстояние до 200 метров? Почему камни движутся хаотично, без общего направления? Почему некоторые из них остаются неподвижны? И куда, наконец, исчезают камни, от которых остается один лишь след? В 2011 году команда исследователей из Института океанографии Скрипса затеяли эксперимент. Ученые установили метеостанции в Долине Смерти и принесли на озеро 15 камней, оборудованных GPS-приемниками. Экспериментировать с исконными камнями в Долине Смерти руководство Национального парка запретило. Трехлетнее наблюдение позволило подтвердить одну из вышесказанных ранее гипотез. Камни катятся под действием силы ветра. Причем происходит это только зимой, когда в морозные ночи на валунах образуется корка льда, выполняющая роль паруса. Параллельно также ученым удалось обелить туристов в глазах смотрителей парка. Те полагали, что пустые дорожки от камней доказывают, что посетители воруют камни. Исследователи убедили их в том, что это всего лишь следы от растаявших льдин. Живые и цветные дожди. Дожди из креветок, рыб, лягушек, пауков, червей или птиц – редкое природное явление, которое пугало людей еще в древние времена и продолжает смущать в наши дни. Например, в мае этого года осадки в виде миллиона мелких паучков выпали в австралийском городе Голмберн в Новом Южном Уэльсе и были расценены некоторыми жителями как знамения скорого конца света. К счастью, у людей науки нашлись объяснения для живых дождей. Большинство ученых сходятся во мнении, что виной всему водяные смерчи и торнадо, которые выхватывают животных из среды их обитания и переносят на огромное расстояние. Что касается рыб, то они не всегда падают сверху. Некоторые виды умеют ползать по суше и даже дышать легкими. Например, двояко дышащие рыбы протоптера. Вероятность осадков из мертвых птиц повышается во время новогодних праздников, когда в небе взлетают тысячи петард и фейерверков. Еще один природный феномен – это цветные дожди. До сих пор наводили панику во многих городах мира. В Индии в 2001 году в течение двух месяцев шел кровавый дождь. В Саратовской области недавно выпал оранжевый снег. Ученые быстро реагируют на подобные аномалии и находят им объяснение. Так в российском снеге обнаружились частицы африканского песка из пустыни Сахара. А в дожде – споры местного лишайника. Снег с вкраплениями песка выпал в Саратовской области. Жители региона могли наблюдать необычные природные явления в виде зимних осадков с желтым оттенком. Необычную расцветку снега, по словам метеорологов, обеспечил песок из Северной Африки. Воздушная масса прошла через Средиземное и Черное моря насытилась влагой и песком, который в итоге с осадками оказался на саратовских улицах. Сотрудники гидрометцентра уверяют, никакой опасности для жителей такой необычный снег не несет. Мурмурация птиц. Невероятно эффектный полет стаи кворцов по научному называется мурмурацией. Это явление больше похоже на танец или авиашоу из удивительных небесных фигур возникающих в небе. И это явление было одним из главных загадок орнитологов. У ученых имелись несколько гипотез о том, как и для чего птицы сбиваются в громадные стаи и устраивают шоу в небе. Одни специалисты полагали, что подобные полеты нужны пернатам для обмена информацией о том, куда следует лететь и где находятся места с кормом. Другие считали, что танцы помогают скворцам защититься от врагов вводя их в заблуждение и запугивая. Объяснить это природное явление не помогли даже сложные алгоритмические модели. Однако в прошлом году ученые из Йоркского университета в Великобритании сделали важное открытие. Они объяснили феномен мурмурации скворцов с помощью динамики темных и светлых пятен в летающей стае. Было замечено, что каждый скворец в гигантской стае принимает такое положение, чтобы на него падал свет со всех сторон. Это дает возможность почерпнуть максимум информации при полете. Все фигуры и изменения в массовом танце происходят из-за того, что скворцы поддерживают это состояние. Предельные прозрачности, меняя положение в зависимости от солнечного света. Ученые построили компьютерную модель мурмурации и убедились, что движение и фигуры стаи напоминают естественное перемещение скворцов в природе, что подтверждает правильность нового алгоритма.